Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру игровой индустрии. С вами Олег, и я рад вас приветствовать на моем канале. Сегодня мы продолжаем обзор э, такой замечательной игры, как э, Divinity Original Sin 2. Итак, э, тут я небольшие изменения сделал э, в том плане, что мне все-таки удалось... Э, удалось приобрести лицензионную версию и установить все таки пока что еще в бета тестировании, но русскоязычный пакет так называемый поэтому сейчас у меня в основном все элементы и все титры разговоров с персонажами будут на русском языке что не может не радовать потому как некоторые моменты были абсолютно непонятны а в rpg для того, чтобы более-менее комфортно играть, все-таки нужно читать, что где, про что пишут. Итак, в прошлый раз мы остановились на корабле, вышли вот на вторую палубу. Какая-то ведьма нам тут натворила делов, подожгла нам все трюмы. И мы сейчас находимся в странной ситуации. Нам, я так понимаю, нужно с корабля выбраться. У нас есть в дневнике задания. То есть продвигаемся дальше по сюжетной линии Итак, так-так-так, огонь Ну, это мы уже делали, бочки с водой Когда разбиваешь, огонек у нас автоматически тушится Так, здесь, что у нас здесь, собачка должна быть, да Ага, воет, собачка наша воет Ну, пускай воет дальше Так, а мы будем продвигаться, да обшаривая на своем пути все возможные э, контейнеры тем самым, может быть, какую-то денежку с этого получим так, ну и не только, полезные штуки там всегда лежат Итак, насчет дверей э, заперто но я э, где-то читал, что их можно э, вырубать ну то есть, э, методом атак простых, можно двери открывать и это есть хорошо достаточно просто нажать на зажать с зажатым контролом э, атаковать то есть не обязательно каждый раз там кликать правой кнопкой и нажимать на атаку можно просто в таком режиме зажать control и персонаж будет сам атаковать вот так вот мы благополучно сломали дверь и заходим в какие-то э, в какие-то в какую-то комнату э, видимо какого-то капитана наверное корабля так, все подбираем по этому по пути. Да, тут вот есть какие-то персонажи, с которыми мы подойдем сейчас и пообщаемся. Что у них тут произошло? Вы что, ребята, что вы тут дрожите? Я вообще не понимаю. Хвала богам во имя Божественного, что это за? Украситься на ваш ошейник и тянется за мечом. Еще один колдун. Спутник магистра даже не моргает Одного вашего вида хватило, чтобы он застыл на месте Так, указать на следы разрушения вокруг Что здесь творится? Что они видели? Да, надо спросить А тут ты сама не знаешь Бунт это ведьма в твой ошейник И твой ошейник обезвредила Ничего не понимаю он громким шепотом обращается к другому магисту. Не Хватит дрожать, Рикс. Берись за меч. Они мне что, хотят харакири что ли сделать прямо здесь? Рикс хватается за меч, у него так дрожат руки, что клинок уходит ходуном. Попробуем-ка с ними это наладить контакт. Зарычать. Все верно, это бунт. И если они хотят снова увидеть родных и близких, пусть сидят тихо. Это не вариант. Ну, попробуем блеснуть интеллектом. Не удалось убедить. Так, так, так, ситуация накаляется, похоже, будет битва. Давай на лжи, взять ее. Ну, придется биться да. Какие агрессивные попались над э, попутчики, так называемые. Назовем их попутчиками, так. Один магистр Рикс, один магистр Мертов, блин, какие имена у некоторых непонятные бывают, ну да ладно. Важно то, что у них немного здоровья у одного и у другого по 8 пунктов и попробуем их вырубить как можно быстрее, да. Так, у меня очков действия по максимуму, Итак, попробуем, конечно же, подойти к кому-нибудь сзади, Скрытой атаки не получится. Придется кому-нибудь сзади подбежать. Так, что у нас? Атака сзади. Это троечка. И подходим, ну, к примеру, к... Ну, давай к нему попробуем. Так, что-то мы вроде... Что-то мы вроде немножко... Ни капельки мы не надамажили, на самом деле. Похоже, нам мешает тут что-то, да, подойти к нему сзади. Ну, окей. Очки действия потратили, мы просто так получается. Ладно, будем биться. Угу. Я так понимаю, что у меня закончились очки действия. Придется адреналинчику хапнуть. Да, и попробовать все-таки вырубить хотя бы одного представителя. Отлично, у нас это вроде получается, когда же, да? Ну и все. И сейчас нам только лишь бежать. Черт, какой же ты, а! Не дамаж так лихо. Подожди сейчас, как я восстановлюсь и попробую тебе сзади зайти. Так, попробуем ударить. Ах ты, зашибись, как скритовал-то, а! Всегда бы так срабатывало. Так, отлично, с этими двумя жлобами мы расправились, идем дальше книжечки какие-то, подбираем всякий хлам опять-таки, да, то есть ну, для того, чтобы в общем, будем хватать все подряд что попадется у нас на пути ну, по крайней мере, что попадется реально на пути то есть для того, чтобы в процессе это можно было все сбагрить, то есть продать и получить какие-то за это денежки так, тут что у нас, выход так пойдем-ка дальше опа что это было ох ты я могу двигать мебель сейчас только кстати обратил внимание ничего себе просто потянуть надо левую клавишу зажать на предмете левой клавиши и перемещать куда-нибудь Ну, на самом деле ничего сложного так поехали дальше собачка ну ты чё все-таки помогать-то мне будешь нет рычит а может быть что-то что нибудь с ней сделать можно осмотреть поговорить ничего нельзя с ней сделать ну ладно так что там за сокровища она прячет Ага, свиток дождь Расползающая водную поверхность Тушит пламя и делает персонажей мокрыми Яблочный сок и клещи Хорош, берем все Так Здесь мы вроде что-то более-менее затушили Так Двери за собой надо Закрывать Нехорошо оставлять двери открытыми Так, поехали дальше Тут все горит, все в огне Тут ничего нету по-любому Так, э, далее идем Будь оно все не ладно Надо куда-то там дальше и двигаться, короче, да Вот мы и двигаемся угу. Что-то тут всех повыносило, всех поубивало Капец, из-за одной какой-то бабы, блин Столько трупов Что она? Кто она вообще такая, чтобы здесь столько хаоса натворить? столько делов так в водах лещит со всех сторон блин то гляди корабль потонет Ну ничего так поехали поехали поехали капец одни трупы везде всех повыносили коробочки коробочки Оп, зачем я взял коробку она наверное тяжеленная Великие боги, что-то стучит по обшивке. Вот так. Слышно, что-то да стучит. Наверное, а камни уже бьемся. К одну скоро, наверное, пойдем. Так, что тут можно сделать? Бочка с водой. Бочка с водой находится за. пределами. Есть, ну, за, на стороне огня, то есть. Попробуем так. Под... А, так мы ее можем так достать? Фу, я-то думал, блин, надо стрелять по ней. Стрелять-то нечем, у меня есть арбалет, но не знаю, стреляет ли он без болтов. Так, где бочка с водой? Вот бочка с водой. Выбрасываем. Разбиваем ее. Так, как я уже и говорил, зажимаем Ctrl. И, зажим, и, и бочечку взрываем так. Что у нас тут? Всякую ерунду, короче, подбираем. Что здесь у нас такое? Группов, надо не забывать обшаривать. Вот ключи тут. Зачем ключи? Для чего вообще эти ключи подходят? Не понимаю. Загадочный ключ отмечен знаком белого черепа. черепа магистры так обозначает туман смерти. Опа. Опа. Туман смерти. Звучит как-то грозно очень так. Вы проходите в двери и внезапно оказываетесь лицом к лицу с нежитью. Со скелетом его череп как-то как необычайно угловат. А посреди лба красуется великолепный драгоценный камень. Но что такое? Скелет быстро ли, э, листает в э, том знаменитой энциклопедии Кренли Хуберта, а э, бормоча что-то себе под нос. Нет, нет и нет. Какой идиот записывает э, знания на прессованных опилках? Они горят, они э, раскисают в воде, они даже кислоту не могут выдержать. Неудивительно, что сей народ столь э, невежествен. Ну, короче, долго, наверное, история. Что-то он мне пытается рассказать. О, это ты? Почему то не убегаешь, не орёшь, как резанный и так далее? Так, почему это я не убегаю? Что, вы не... что мне тебе ответить? Что мне ответить тебе? схватить, что попадается под руку и ринуться в атаку на проклятую лежит, В принципе, неплохо было бы, да? Его манера держать книгу, она что-то нам напоминает. Скелет тяжело вздыхает и вновь утыкается в книгу суетливо перелистывая страницы. Да, разумеется, это взгляд того, кто держит в руках книгу и хочет прочесть ее. А теперь ты... Если ты закончил, полагаю, тебе пора искать место в спасательной шлюпке. Это эльф-скелет, получается. Эльф-нежить. Да, конечно же, эльф. Он тот самый эльф, который читал, читал книгу. Так, а ему не пора? Он что, намерен пойти к одному вместе с кораблем? Да, ты что тут сидишь-то? Все уже давным-давно убежали, а ты здесь сидишь. Неужели ты смотришь на меня и думаешь, вот, некто, нек у кого достаточно органов, чтобы ему грозила смерть от утопления мелочи? Вроде воды и яда не страшат меня. Нет, меня не ждет ничего страшного, мокрая, страшнее, мокрой одежды. Когда это. Ут... У... Когда это утлая суденышка коснется морского дна, я просто дойду до берега пешком. Пух, какой ты бравый парень, а! В то время как тебе, полагаю, ждет бессмысленная схватка за спасательность шлюпки Ну да, это ты верно подметил Так, спросить почему а, не видели его раньше Его ведь а, довольно трудно не заметить <регу> Да, в, в самом деле, ты меня уже видел, хотя я тогда носил а, личину эльфа <регу> Капец, когда-то <регу> что-то было, да, значит <регу> У меня была маска, весьма остроумное устройство, благодаря которому я и мог принять эту примитивную форму. У тебя самооценка заниженная, скелет. Давай уже завязывай. И маску эту у меня украла та проклятая ведьма после своей э, дешевой сцены. Что ж, она все равно утонет вместе с остальным дурачем, и тогда я просто заберу маску э, с ее хладного трупа. Какое бессердечие. Он мог бы спасать жизни, а не сидеть тут сложа руки. Ну, в самом деле, скелет быстрым раздраженным движением поднимает книгу. Я пытаюсь выяснить, есть ли те, кто заслуживает спасения. И будь я проклят, если э, позволю жителям каких-то бабочек-поденок э, помешать мне в этом. Ты вообще... Ступай, плыви, тони, или что там тебе еще заблагорассудится, а меня ждет книга. Какой-то оптимистичный парень, ну давай... И дальше занимайся своим чтением. Так, что у нас дальше? Я взял какой-то ключ. Я так полагаю, он, наверное, может открыть вот эту дверь. Открываем дверь. Неспроста же у меня ключ-то есть. Дверь творится со скрипом, но ваше сознание затмевает. О, о, о, о, о, о, что это? Что это такое? Ни черта себе! Что здесь произошло такое вообще? Что, мне кажется, как будто глюки какие-то у меня, беспокойные воды, там, дневник у меня обновился. Что такое? Одна из каких полна мерзких щупалец и смертельно опасного тумана. Нужно держаться от нее подальше. Согласен, блин, тут вообще нечего делать так-то. О, вы только посмотрите, что здесь происходит-то, а? такое ощущение, как будто какие-то глюки, да, все как бы плывет и непонятно, что происходит. Кошмар. Ладно, далеко не пойдем. Заходить далеко не будем Так Так Смертельного тумана, да Наверное здесь все-таки э, Мне не хрен делать, потому что Само название Говорит само за себя Смертельный туман Наверное, если я туда зайду Я сразу же копыта двину Или что-то в этом роде Не будем тасковать Я в конце концов еще даже не ходил вот сюда Так, что у нас здесь еще нас ждет, интересно, буду узнать. То, что корабль тонет уже, перспективка, конечно, печальная, но мы не будем унывать. Нам, в конце концов-то, надо дальше двигаться, а не сидеть, сложа свои конечности. Ой-ой-ой, тихо-тихо, ой, ой, тихо-тихо, оу, оу, чувак, тебя вообще расплющили просто на куски одним движением. Так, ядовитая поверхность. Обратите внимание, что рядом с вами образовалась ядовитая поверхность. Вы можете сжечь ее при помощи огня, но возможно она а, вам еще пригодится. Ну да, наверное. О, подожди-ка, подожди, что это такое? Что это такое? Это что за ребята такие? А? Мерзкое исчадие. Еще одно мерзкое исчадие. Мне завалить их или что? Можно Еще можно что-то сделать? о хо хо полегче, это что это здесь такое-то, я вообще не понимаю Меня, блин, сейчас как бы не пришлепнули ненароком здесь Подожди, подожди, так, а свиток, огненный шар Ну, огненный шар это хорошо, а если поджечь Так, Перетаски зелья, свитки и специальные стрелы из меню предметов на панель быстрого доступа Оттуда можно будет удобнее их доставать, кроме предметов на панели быстрого доступа можно размещать навыки и так, и так, и так, так, у меня свиток есть, огненный шар, а если поджечь, поддадим, что как говорится, газку в эту область, да, ну-ка, давай-ка посмотрим, а так вот, ребята, попарьтесь, пожарьтесь, а меня не трогайте, так, ну все, да, я думаю, пусть горят адским пламенем, о, тут даже лесенка, смотрю, есть, а мы пойдем сюда, мы быстренько зашкеримся, вы-то, наверное, по лестницам не умеете ползать, я надеюсь, конечно же. Так, тут тоже у нас яд, но у меня, как я понимаю, закончились подобные огненные шарики, чтобы его поджигать. Поэтому нам надо сейчас куда-то, куда-то нам надо двигаться. Так, бочки с водой, это чтобы, не знаю, нужны ли они нам. Я лично сомневаюсь в этом, какая-то здесь палуба или что-то. Я не знаю, куда нам надо, но судя по происходящей ситуации... Судя по ситуации, да, вот тут что это такое? Так, так. Место недосягаемости. Это что, это типа спасательные шлюпки, что ли? Вот туда мне надо по-любому, наверное. Ну давай попробуем. Да тут огонь. Поджарим немножко задницу свою. А! Поджарим. Опа, по потише, потише, ребята, ребята, вы куда? Блин, меня так-то там жарит жестко. Я не успел залезть наверх, и меня здесь жестко жарит. Ага, ребятки, они, думаю, меня не достанут. Надеюсь, они не такие опасные. опасней всего здесь выглядит вот это чучело, которое тут машет своими клешнями Не клешнями а щупальцами, если быть точнее. Так. Опа, нам открылся люк. Нам, наверное, сюда пошли. Опять бой. Боев-то сколько тут может быть? Ну, боев здесь должно быть много. Иначе бы было неинтересно. Так, о чем мы обратно пришли, получается? А, да, я же здесь был уже. Ага, так, что у нас получается? Вы уходите, она провожает вас ненавидящим взглядом. Рот безмолвно открывается и закрывается. Что такое? Все до сих пор валяются. Так, а что мне обратно надо куда-то идти или что? Что тут такое? О. Ага. А что? О. Капец. Тут оказывается все уже поменялось. Все уже очухались. Так. Так, так, так, так, так. Я так понимаю, будем биться. А, наш пустоты. Какое-то, какое-то чучело. Значит, которое нам хочет навредить. Но мы это сделать ему не позволим. Итак, сразу же прыжок, прыжок за спину. Харакири. Удар неплохой. Так, удар прошел. Что мы можем еще сделать такого очень, очень интересного? Метательный нож. Так, это, это, это, это понятно. Так, шквал ударов есть у меня навык. У меня как раз три пункта. Надо, по-моему, его куда-нибудь переместить поближе. Это что такое? Лежанка. Что она здесь делает вообще? Так, почему я не могу перетащить ее? Ага, чтобы перетащить вот эту с панели что-либо, нужно нажать вот на такой замочек, чтобы разблокировать панели, так понимаю, да? Так. Немножко переставим Шквал ударов. А это что за, -за, -за, -за, за защитный купол? Создает поле, восстанавливающее союзникам Задействие Магическую физическую броню повышается плутинная стихия. Так, короче, давай поменяем это все дело. То есть это пятерочка у нас будет. Попробуем шквал удара применить. Погнали! Сейчас мы тебя порубим на кусочки. Ни хрена себе, как быстро. О, понеслась. Тут махач какой-то творится. Че она колдует? Разрушительный град. Оу. Ни хрена себе, что-то они тут, короче, отбиваются. Демонстрация, я так понимаю, идет в навыков, кто что может. Но боевка, конечно, здесь нет, они интересные, своеобразные. То есть таких я раньше не встречал, чтобы в таком режиме... Чем-то похоже, знаешь, на, по типу, героев, там, где есть определенное количество ходов, ты заканчиваешь и э, серию продолжает твой противник. Да, то есть я вообще по сути ничего не могу сделать, даже никуда не побежать, ничего, просто смотрю, как мои. Э, мои. В общем, ком командные компаньоны, я так понимаю, даже по, по такому же принципу будут э, действовать в самой игре, то что вот в таком же режиме будут э, э, расправляться со своими противниками. Во, ни хрена себе ты, чувак, то даешь, а! Ты что-то совсем, смотрю, в ударе здесь поджарил всех. Ну-ка, ну-ка, что, что сделает гном? Что-то он не успел даже добежать никуда. Что здесь происходит? Женщина, давай уже сражайся. Что ты стоишь-то? Или ты ничего не умеешь? Итак, что? Кто-нибудь убьет кого-нибудь? Смотрю, еще противники-то есть. М -м -м. Ну, мы с ними точно, я думаю, расправимся здесь. Здесь у них шансов нет абсолютно никаких. Так. Ну, что успеем, то подберем, наверное, да? Так. Поможем, в конце концов. О, с одного удара. Отлично. У меня же еще есть ходы. То есть я как бы финалочку сделал такую, да? Офигеть. Водой все за, за это заливает. Куда, куда, куда все побежали? Меня-то за. Меня забыли, подождите. Подождите, Подожди! О, стой! Мне что-то послышалось, это магистр Стивен, та, что надела на меня этот проклятый шейник. А, да ты что лежишь-то, пошли, все уже давно шли. Так, она пытается что-то сказать, но только хрипит и хватается за шею Там порез, из которого струится кровь Так, вроде же ничего не было, тебя кто порезал-то? Оглядеться нельзя или ей как-то помочь? Давай посмотрим Так, судорожным движением она поднимает кулак, в котором зажата тряпка Пропитанная какой-то пахучей жидкостью, взять тряпку и плотно прижать к ране, чтобы остановить кровотечение ну давай попробуем Так, кровь быстро пропитывает тряпку Магистр Стивен открывает и закрывает рот Глаза ее полны ужаса Прижать тряпку еще плотнее к Так, расправить окровальную тряпку И плотно оботать ее шею как жгутом Перевезти ей горло Лучше не рассусоливать Варианты, конечно, интересные Но я все-таки более такой демократичный выберу Так, получается, кровотечение ослабевает под нажимом Стивен цепка держит вас за руку И не сводит с вас взгляда Так Дальше это что? Давай уже, пошли отсюда. Из недр, из недр корабля доносится странный треск. Деревя деревянные перекрытия содрогаются. Что-то мне это не нравится. Давай быстрее уже! Хiah. Живай! Сивен с поднимается на ноги, хватается за вас. Корабль глухо стонет, затем раздается хруст. Что это Опять меня вырубило. Опять. Давай, поднимайся уже. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о <а <пукъем> попа легче! Что происходит-то? А? Охренеть. Вот это да! Тут просто какой-то ад творится. Просто нас застали врасплох. Так, понятно, смена картинки. Пополам хрустит наш корабль. Из воды показывает голову какое-то непонятное чучело морское. Тут какая-то группа людей, я так понимаю, на шлюпке куда-то спасается. А мы, наверное, тонем. Да, мы, скорее всего, утонули. У кого-то на меня большие планы, говорит. Дитя, Вставай. Ну, было неплохо, так сказать, да Интересно Так, так, так, мы теряем корабль Призывали вновь истоков форта Радость Полагаем, что часть заключенных смогла сбежать и Освободиться от мошенников От ошейников Их мерзкая магия привлекла исчезать пустоты Все, находившиеся на борту, скорее всего, погибли Ну да Остаюсь, ваши слуга, ведь вечные Верховный судья Ориван. Да. Потрепало, конечно, нас. Ну, кто-то сказал, что на меня большие планы. Я так думаю, что значит... Приключение-то только начинается. Да. Приключение, конечно, интересное. Здесь события развиваются очень динамично. Но, если честно, игрушка немножко затягивает. Опа, ну да, то есть проснулись мы, я смотрю, на берегу, уже в который раз. А, ну, я думаю, что это, эту часть и дальнейшее как бы развитие событий мы оставим на следующей серии. А, на сегодня пока что это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео на моем канале. С вами был Олег, всем всего хорошего и до новых встреч.